Недавно я узнал, что мой иск в Сургутский городской суд был отклонен по непонятным причинам. То есть я его подал, где-то числа 8 я отправил, и в письменном, и в электронном виде через ГАЗ Письменно через почту, заказным письмом. Вес письма 97 грамм. Вот оно, это отправление, 97 грамм. Иск приняли через два дня в производство, якобы судья некой Никитина, но через неделю она, она возвращает иск. В качестве основания указано, не соблюден порядок урегулирования спора или не предъявлены документы об урегулировании. Я проконсультировался со специалистами, с юристами, они говорят, такого быть вообще не может, там никакой досудебки не должно быть, никогда не было. Тем не менее, я написал в олезвление, что хочу ознакомиться с материалами дела, но сегодня на почте я получил письмо-сюрприз с какой-то картонкой внутри. Сегодня 26 февраля 2021 года. Сходил на почту и увидел, получил вот такой конверт. Он очень толстый. Я его, короче, не под видео решил скрыть. Пришел он из Сургутского городского суда. Трек номер видно. Вес по отслеживанию 20 грамм, внутри оказалась вот такая штука. Конверция, которую я отправлял, то есть, вот он, вот номер отслеживания, вес 97 грамм, а внутри оказалась вот такая штука. Значит, направляем копию определения. Это из Сургутского городского суда о том, что мой иск отклонен. Читаем, по какой причине. При отсутствии подписи истца у суда нет оснований для вывода о наличии такого волеизъявления. заявления. Согласно ТТТ суд возвращает исковое заявление в случае, если исковое заявление не подписано. То есть, они... вот Никитина посчитала, что мое исковое заявление было не подписано. Вот в таком виде это все пришло листаем да оба оба а где исковое это приложение это опись это свидетельство это справка из паспортного стола госпошлина и копия отправки в дезвжер Трек номер тоже есть то есть все сделано по закону Читаем листы Раз, два, три, 4 5 6, 7, 8. плюс конверт а судя по трек-номеру это все это все весит 20 грамм при том что когда я отправлял у меня письмо весело 97 грамм То есть они пишут что я якобы исковой заявление не подписал но при этом исковой самой куда-то потерялась Если вы думаете, что я сбриндил, то вот пришло еще одно такое письмо. То же самое не сделали. Взяли, прислали мне мой конверт с моим же волеизъявлением. Просто издевается, я считаю. Вот как я сделал им, отправил это, их не, это, исковое обратно. Они решили то же самое сделать. Трек-номер, вот он, конверт сам. А внутри волеизъявления то же самое. Вот просто возвращая все... Это называется, я возвращаю ваш портрет. Что они делают? Они встречное исковое заявление возвращают. Вот оно подписано, все нормально, роспись есть. Возвращают и все, и не рассматривают. Встречное исковое на 17 страницах они его они вернули. Вот это пришло через Газ правосудия. они распечатали. На последней странице должна быть роспись в электронном виде. Да, вот она, вот она. То есть, газ правосудия, они получили. Я им еще по, это, по почте в оригинале отправил. То есть, каждую страницу роспись поставил. Вот они, пожалуйста. То есть, встречное исковое, они посчитали, что оно подписано. Вот они его вложили. Вот тут везде росписи есть. Везде, на каждой странице. То же самое я сделал через газ правосудия. Вот тут в электронном виде на последней странице есть проспись. Вот она. Вот она. Имя, отчество, фамилия есть, все. ГК-19 соблюден. А здесь они просто схитрили. То есть идут на крайние меры. Ни в коем случае не принимать. По любому поводу. Ну, типа, он не расписался. И все. Вот она, под. Вот она, Никитина. Во всей красе. Я тоже вспомнил, что я дублировал данный иск через ГАЗ правосудие Вот заходим на ГАЗ правосудие В электронном виде иск был отправлен раньше, чем в письменном виде он пришел по почте. Вот тут вся история сохранилась. 10 числа они его зарегистрировали. 11 передали на рассмотрение. А решение об отклонении иска принято уже через 6 дней. Так вот здесь все сохранилось. Вот открываем заявление на двух листах. Открываем, вот оно исковое, цена иска 500 тысяч, и смотрим внимательно, вот они все, росписи есть, вот в таком виде, и в письменном, и в электронном виде было отправлено. То есть я вот эту бумажку отсканировал, отправил письменно, а потом следом через газ правосудия отправил вот в таком виде. И внимательно смотрим, вот оно ГК, ГК-19, роспись есть, вот она, все на месте, а они в упор ее не видят. И при этом указывает причину одну, а определение выносит по другой причине. Смотрим протокол проверки файла заявления номер два. Вот он, протокол проверки. 9 февраля, 17.13. Все, простая электронная подпись. По документу поставлена простая электронная подпись. СНИЛС определен, телефон определен, паспорт определен, выдан тогда... то Ну, то есть полностью персона определена... Под документом поставлена простая электронная подпись. Тем не менее, Никитина Лейла Марселевна отправляет вот такое уведомление, а вместе с ней Прокопьева Светлана Геннадьевна идут на, ну я считаю, по моему мнению, это, блин, ну стопроцентный служебный подлог. Они, она делает определение. Никитина, рассмотрев исковое заявление КОО ДСВЖР о признании незаконным действия о прекращении подачи электроэнергии об обязании восстановить электростанавливания, взыскании компенсации морального вреда, на сумму 500 тысяч не указала. А дальше напишет гражданский процесс в силу принципа диспозитивности по общему правилу может возникнуть лишь в результате волеизъявления заинтересованного лица. При отсутствии подписи истца у суда нет оснований для вывода наличия такого воли заявления. Согласно такому, такой стадии, судья возвращает исковое заявление, в случае, если исковое заявление не подписано. Еще раз открываем. Газ правосудия в электронном виде. Все зафиксировано. Вот он номер отправления. Передано на рассмотрение 11 февраля. Все она приняла. Стоит роспись. Вот она. Соответствует ГК-19. Имя, отчество, фамилия, все присутствует, все на месте. А при этом на сайте суда намного ранее они придумали другую причину. Это якобы не соблюден порядок урегулирования, спора и не предоставлен документ об урегулировании. Слушайте, ну это дурдом какой-то. А именно в заявлении отсутствует подпись, что является основанием для возвращения заявления. Исковое заявление «возвратить» вместе с конвертом, вместе с картонкой. Вот такая вот Никитина Ейла Марсельевна. Но я считаю, это полнейший беспредел. Они уже не знают, как открутиться от этих исков. Они не знают, как еще защитить этот ДЭС -ВЖР. Спасти его от иска стопроцентно обоснованно. Вот он иск, Вот все, все, роспись есть. Чего им еще нужно-то? От руки все написано. Все принимают, вот Лейли Марселло мне не понравилось. Фамилия есть? Есть. ГК-19 соблюден? Соблюден. Что еще надо? Ну, я считаю, это вот все, все признаки экстремизма в действиях Никитиной. Потому что найдет на крайние меры, лишь бы это защитить, а мышленно нарушает закон, и тому доказательство именно вот эта запись сайта Сургутского городского суда. Что якобы не регулирован. Сначала она это придумала, потом решила, что она... Так может это, на роспись это замахнуться, что типа он не расписался. Так а что же вы мне сам иск-то не вернули? Почему? В конверт не вложили. Еще и написали на конверте, что он 20 грамм весит. Еще и картонку вернули эту. Это же вообще... это, это Вы что творите-то? Это же натуральные крайние меры. Вы уже умышленно идете на совершение преступлений, я так считаю. А умышленно идти на крайние меры – это и есть эксперимент по определению.